Сегодня будет у нас необычное видео для нашего канала хотя спасательные операции уже были как вы можете заметить из кадра ушла стабилизация это связано с тем что камера GoPro 9 сейчас просматривает озерную пучину не морскую а озерную и произошло это все в один прекрасный день когда мы отдыхали на озере. И было это так. До свидания! До свидания! 5, а может даже немного глубже плюсом ситуации является то, что дно в этом озере вроде как более-менее чистое поэтому у нас есть лодка, есть мотор, который дали друзья есть эхолот, но ну, на эхолот надежды нет, он не самый там уже последний хотя бы просто посмотреть коряги какие-нибудь будут мешать или нет и попытаем счастье, можно ли найти GoPro, ее еще и достать со дна озера. Поэтому, если у вас была такая же ситуация, если вы что-то теряли в озерах, либо на реках, можете прямо сейчас написать в комментариях. Очень интересно, потому что на YouTube ну, нет никакого контента. контента по данному вопросу, и нет каких-то советов даже и как далее. Ну, в кругом советы на всех сайтах. Это самый лучший совет, но мы попробуем. нет, так нет, половим рыбы. Так что погнали. Итак, приспособление для поиска GoPro. Значит, это приспособление метр тридцать, ширина сделана из двух арматур основания и прутья и выступают они на 10 сантиметров. Плюс ко всему сделали салазки. Чтобы независимо на какую сторону упадет поисковая штука, она могла ездить и не упираться. Саласка 1, саласка 2, саласка 3. Ну и прутья. Здесь направляющая, чтобы за нее можно было тянуть данное приспособление. Конечно, мы уже видим минус. Надо было вот эту штуку, за которую тянуть. Варить немножко шире, может быть, даже здесь. Потому что сейчас, когда попробовали на земле тянуть, если упирается один кончик, то она сразу начинает заворачиваться. Конечно, это минус, но плюс в том, что она также быстро выравнивается в свое положение. Здесь нацепили карабин, так как глубина э, большая, и чтобы уменьшить влияние угла на поднятие приспособления, Здесь у нас веревка вот так свободно ходит. И на конце есть ограничение, чтобы карабин не уходил в сторону. Это приспособление номер 1. Второе приспособление, как мы его делали, вы не видели, потому что все это было сделано очень быстро. Все это было сделано очень быстро. Но похожее крепление, чтобы тянуть, аналогичное. Но здесь уже более, как мы считаем, она более эффективная. Здесь 9 кошек. Каждая длинная-короткая, длинная-короткая, сделана так, чтобы она, когда падает на дно, тоже могла переваливаться в любую сторону. Ничего ей не мешало. Вот. Здесь по бокам у нас э, шайбы, чтобы она по дну немного хотя бы тянулась э, на этих роликах, а не упиралась самим основанием. Ну и все они подвижные, что тоже является плюсом. Вот. Это приварено к основному упору и аналогично будешь тянуть. И угол, как бы он ни менялся, но наши кошки, они будут цеплять все, что лежит на дне. Вот. На момент того, если ты зацепился, разворачиваешься в другую сторону, ну и по сути должна она уходить. Это все в теории. Как будет на практике, покажет только практика. Так что пожелайте нам удачи, и мы испытаем ее. Ребята готовы к поисковой операции. Значит, акватория нам необходимо прочесать ближе к тому берегу, но к середине озера, от сель до сель. Кажется, площадь небольшая. Но как мы будем это делать? Надо, главное, ходить параллельно курсу. И, наверное, до берега будем тянуть кошки, чтобы не поднимать их из воды. А там уже будем по ситуации ориентироваться, как у нас это получится. Значит, подготовили вот такой вот поисковый комплект. Штурман готовится. Или тягатель. Не знаю, будем по очереди, может в общем, посмотрим, как это будет у нас получаться на практике. Погнали. Процесс начинается. Все, давай попробуем. С какой Правда? стороны? Походи сюда берега Тонет, тонет, то нет, то тонет, то нет. Половину прошли. Все, положили, а? Положили Положили. Сижение уже есть. Так что, пробуем, потянет ли плуг такой, блин, мотор. Интересно, он натянулся уже, потому что как бы усилий не особо. О, начинает чувствоваться, наверное, потянули. 17, 19. Где же ты лежишь, а? Конечно, как иголку в стоге сена. Ну что, ребята, вот мы можем показать на эхолоте. Глубина у нас 20 метров. он прыгает? 19-20. Ну, понятно, где-то здесь 25. Вот, 20. То есть, очень глубоко. Ну, попытаем счастье, как говорится. Блин, было бы интереснее, если... цепануть бы что-нибудь хотя бы, да? Ну... Ради приличия. Так, в принципе, озеро-то чистое Никто сети не ставит, наверное Там сейчас бы выловили бы тут да. Ну хотя, кто на 20 метрах сети ставит-то? 21. 21 метр Да Интересно Новостей пока никаких нет Прошлись раза три Чувствуется, как там перебирают острые зацепы по земле Ну, хорошо, что нет ничего на дне в виде коряк и травы большой Так бы мы, наверное, не протянули бы уже два часа ходим туда-сюда. Ну что, вот и пришло время подвести итоги. Целый день катаний, целый день стараний. Начнем с того, что вот это приспособление проявило себя лучше. Почему? Потому что вот эти зацепы, они более такие удобные и цепляются за траву, за все что угодно. Но как бы это прискорбно не звучало, GoPro мы не нашли. Мы делаем вывод, что вся проблема в глубине 20 метров это очень много. И даже увеличив веревку в два раза, порядка 40-50 метров, все равно не хватало ее длины для того, чтобы кошка шла идеально по дну. Хотя и на моторе были минимальные обороты. Все равно кошка периодически поднималась, потому что, когда мы ее доставали, на ней не было ничего. Ни травы, ничего другого. Хотя эхолот нам не показывал никаких там... Веток, палок, деревьев и высокой травы. То есть дно достаточно чистое, Но проблема в том, что очень глубоко. И то, что мы точно не знали координаты, даже приблизительно. У нас квадрат был, наверное, 100 на 100. Я говорю GoPro, прощай. Будем зарабатывать. Будем зарабатывать на новую. Пробывала она у нас всего лишь полгода. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Это жизнь. Всем пока.